Шикарный денек, друзья. Как сказал великий классик, все тренды до меня доходят с опозданием. Так и с нами. Машина, которая у нас сегодня на обзоре, должна была появиться в обзоре еще, наверное, где-то с годик назад. Но лучше поздно, чем никогда. Стойте, слышите какой-то звук непонятный? Тут потребуется мнение эксперта. Агленистам Mazda плачет, Mazda плачет. И правда, странно как-то, Mazda плачет. Ты экспертизу, что ли, проводил? Я, блин, только что был у Мазды. Мазда не плачет, с ней все, блядь, в порядке. Воу-воу, полегче. У машины тоже могут быть чувства. А, хотя не, это просто я лью воду на фару. Какие чувства? Это ж э, просто кусок металла. Я снимаю выпуск в Хинзине в удивительном и очень красивом месте, в парке Полунху. И все это не случайно. Лет 10 назад парк выглядел совсем иначе, будто его просто не было, да еще и вход был платным. А сейчас, помимо великолепных видов, фестивалей, вечеринок, уроков пинг-понга, занятий кунг-фу и развлечений для любых возрастов, тут вот прямо сейчас располагается настоящая жемчужина. Mazda CX-4. Друзья, Mazda CX-4 она как Mazda CX-5 только сверху взяли 10 сантиметров Отпилили и поставили Вперед машины. ну или в зад машину Ну, в общем, распределили равномерно По длине. И когда вы приходите в салон Мазды и смотрите на CX-4 И смотрите на CX-5, вам говорят, что И то, и другое является SUV И в этот момент у вас создается впечатление Что вас пытаются налюбить И втираешь мне какую-то дичь Под капотом у нас стоит двухлитровый Четырехцилиндровый рядный движок Выдающий 158 лошадиных сил И 202 ньютон-метра, момента ну как бы так себе табун с другой стороны он весьма экономичен то есть а производитель заявляет нам расход в районе 6,3 литра на 100 километров в жизни все само собой по-другому. Когда мы только получили эту машину, расход стоял в районе 7,7 литра. Когда же мы на ней немножко покатались, расход вырос до 8,3 литра на сотню. С другой стороны, все перечисленные цифры все еще являются довольно экономичными. К защиту все-таки SUV-шности CX4 я хочу досказать несколько слов. И чтобы их подтвердить, мне потребуется два устройства для замера клиренса автомобилей. просто простонародье бутылочка воды и USB-шнур. Смотрите. Опа. И бутылочка воды растворилась в нашем клиренсе. Для большей наглядности мы возьмем USB-шнурок. Вот это вот расстояние, это клиренс CX4. И оно равно 194 мм. Для сравнения, клиренс прадика равен 220 мм. То есть добавляем всего лишь головку USB и получаем клиренс прадика. Соответственно, все-таки CX-4 может являться и с uv По крайней мере, по этому параметру так уж точно Что еще хочется сказать по поводу CX-4? А боковая часть, в принципе, вся боковая линия Это однозначно зачет Дизайнеры постарались, и сбоку машина смотрится просто великолепно Определенную долю крутости добавляют наши колеса Вы просто посмотрите, какими огромными они кажутся в этих колесных арках Хотя на самом деле это всего лишь 17 диски А в жирной комплектации мы бы могли сюда получить 19 тапочки Но с другой стороны мы бы потеряли немножко комфорта А в конкретно данной конфигурации мы, во-первых, экономим деньги А во-вторых, получаем хороший комфорт На стыках дороги, на лежачих полицейских машина ведет себя отлично И никаких вопросов данной конфигурации не вызывает Впереди и сзади все тоже круто, так что по дизайну CX-4 точно отличные машины Но вот так it ain't always easy oh you know sometimes it's just our right hard and lately you've been feeling dizzy spending all around trying to find my heart and maybe you've been feeling like quitting raise your head Друзья, в нашем типа SUV есть типа багажник, в который влезет один полноценный чемодан, либо сюда, либо один полноценный хаски. На самом деле, если его расположить вот так, возможно, сюда влезет второй. Но, как видите, вот эта крышка мешает ему нормально здесь располагаться. Что же будет и с вашими чемоданами? С другой стороны, у нас есть замечательная кнопка, которая откроет нам проход на заднее сиденье. То бишь, у нас опускается заднее сиденье в пропорции 60 на 40, что позволит нам возить разнообразные большегрузы длинномеры. Также у нас есть подпол, в котором живет запаска, буксировочный штырь и, собственно, все инструменты, чтобы за самую запаску поставить на место обычного колеса. Запаска у нас не полноразмерная. Что, Сер, как скажешь? Ну, все зависит от того, сколько человек в вашей семье, когда вы собираетесь эксплуатировать эту машину. В принципе, такая идеология соответствует всему нашему недо СВ. Друзья, второй ряд. Значит, вот это сиденье а, выставлено так, чтобы было удобно тому, кто сидит на первом ряду. Соответственно, второй ряд у нас не в приоритете. Из веселья у нас здесь есть подлокотник и, собственно, все. У нас нет ни панорамы, ни USB, ни дефлекторов, климат-контроля. У нас нет ничего. Является ли это минусом в данной машине? Смотрите, лично я не являюсь таким человеком, но я практически уверен, что в нашем мире такие существуют люди. А люди, которые, в принципе, не любят кого-либо возить в своей машине, кроме, там, допустим, своей второй половинки и собаки. Давай, давай, давай. О, О, ладно, здорово! Здорово, как дела? Как здорова, Все хорошо. Что, Слушай, а? ты Хочется? на работу едешь? Ну да, да, что? Можешь меня подкинуть, пожалуйста? Я как раз по пути с тобой. Да, пожалуйста. без проблем, пацан. Только садись сзади, там я спереди вещи да. накидал. там, ну, там, там, там, хлама а, щас, Давай, прыгай. Это, только... Ну, немного тесно будет, потому что, знаешь, тачка такая, как бы, ну, так, Я сейчас пододвинусь, ну так, аккуратненько. Ау. О, все, братан, да? Поехали. Ну, ну, так, ой, Что такое? Я, я вещи забыл. Я вещи божи. Слушай, братан, а че, отче ты? Слушай, ну ты это. Не, не, я, я сбегаю. Я, я тебе. Не, меня, принципе, не, не, да, не, не, давай не, подожду, что ты, ты. Да? Ну ладно, хорошо, давай. У Хорошего дня! А? И вот для этих людей данный ряд является просто находкой. Товарищ, как вы видите, внутреннее наполнение салона, конкретно нашей Mazda CX-4, крайне скудное. И, я бы сказал, даже спартанское. Это потому, что у нас с вами самая дешевая комплектация, стоимостью 1,4 миллиона рублей. Дешево, но скудно. В этой комплектации мы с вами получаем 2-литровый двигатель, который разгоняет нас до 100 км в час за 9,3 секунды. Если бы мы с вами заплатили не миллион четыре, а, скажем так, где-то уже ближе к двум миллионам, то мы бы получили 2,5-литровый атмосферный двигатель, который разгонял бы нас уже за 8,7 секунды. Но это не про нас. Естественно, мы получили еще кучу плюшек, как здесь бы был полноценный нормальный экран с мультимедиа, с камерой заднего вида, там был бы круиз-контроль. Ну, в общем, много всего хорошего, чего у нас нету. Давайте пройдемся по тому, что у нас есть. А в нашей комплектации телега с рулем у нас есть руль. Да и все. <с> Нет, конечно же, у нас есть а, климат-контроль. И на самом деле вот такой климат-контроль, он максимально безопасен. Вы практически можете, не отвлекаясь от дороги, сделать все вот этими вот крутилками. И это у вас займет минимально времени. Никакой лишней информации. Все вот в этих трех крутилках и ничего более вам и не нужно. У нас есть ABS, очка само собой. У нас есть трекшн-контроль. У нас есть замечательная функция, которая называется id-stop. Что она делает? Ну, вы уже наверняка все догадались. То есть при полной остановке на светофоре она глушит наш мотор. И вместе с мотором наш климат-контроль. Когда мы отпускаем стоп, двигатель снова заводится, и мы можем ехать дальше. В принципе, по материалам здесь, ну, здесь дешево, да. Но при этом все хорошо подобно, ничего не скрипит, и все на своих местах. Что хочется сказать по поводу мультимедиа. Как бы да, мы могли бы заплатить побольше денег, получить здесь полноценный экран. Но с другой стороны... Нужен ли он вам? Вот ответьте себе сами честно. Чем вы пользуетесь своих навороченных мультимедиа? Вот мы снимали Кадиллак, и я долго допрашивал владельца Кадиллака, потому что там все красиво, наворочено. Я его спрашивал, самый главный вопрос, чем ты тут пользуешься? В итоге мы пришли к тому, что, по сути, пользовался он просто музыкой. Навигация была на телефоне, климат был вынесен отдельно, и все. То есть э, мультимедиа, только музыка. И именно тут Mazda справляется. То есть, смотрите, мы берем обычный провод, который у нас уже вот туда, в USB-выход. Подключаем к раздолбанному iPhone. Пошла зарядочка. Нажимаем в Переключаем источник звука на медиа. Видим, что у нас на самом деле iPod. И начинает играть наша музыка. Но суть в том, что мы можем управлять треками, управлять звуком, всем делом с, с руля и отсюда. Больше ничего и не нужно. В этом-то и прелесть на самом деле. то есть Мы не переплатили денег, но при этом мы получили все, что нам необходимо. Касательно камеры заднего вида, да, это классно, это очень удобно. Но с другой стороны, у нас здесь есть парктроники, которые в случае чего будут пищать, возмущаться, что сейчас мы въедем во что-то. Это разные вещи, но... По большому счету, привыкаешь быстро. А жалко, что нету парктроников спереди, потому что клюв у нас довольно большой, сразу к этой машине привыкнуть не очень удобно. там для никаких органайзеров особо нету. Здесь у нас есть подстаканнички, которые в принципе располагаются удобно. Сюда, сюда ставить банку, допустим, от той же колы сюда ставить бутылочку с водой. Вот оно все отлично помещается. Подлокотник подлокотник. На самом деле я считаю, что он не для водителя, потому что, вот, как вы видите, на ходу ну, практически невозможно да, злать. Зато здесь есть прикуриватель. И вот этим прикуривателем как раз может пользоваться пассажир заднего сидения. То есть он может спокойно закрыть, включить сюда, допустим, э, девайс для зарядки телефона и вот через вот эти вот э, канавки вывести себе провод. Касательно приборки. Приборка, как вы видите, красивая, футуристичная. То есть по центру у нас то есть, видна скорость. Вот здесь тахометр. Причем то, что здесь тахометр, я догадался далеко не сразу минуте на 20 только езды, для меня это перло, что здесь находится тах тахометр. А, здесь небольшой бортовой компьютер, но опять же, вот только то, что вам нужно, никакой лишней информации здесь нету. Нету красивой анимации того, что у вас там открыта дверь, нету красивой анимации, что у вас что-либо еще происходит с машиной, ничего нету. То есть даже нету температуры масла. Если у вас машина холодная, то просто вот здесь снизу будет гореть такой синенький значок масла. Есть очечница, кстати, обитая шкуркой но не полностью чтобы брынчало, но не везде и есть лючок лючок работает лючок открывается вот мы можем даже продемонстрировать вам это дело принципе сюда можно даже нет ну, не так удобно как в лантере вылазить сюда не будет. По подвеске. Давайте, вот мы как раз приехали на дорогу, которая нам позволит оценить нашу подвеску. Бах-бабах. Скорость мы особо не снижаем, потому что она же все-таки с СЕВИ с клиренсом практически, двадцаточка. Ну, что я хочу сказать. Все отлично, все отлично, никаких пробоев нету, ямки мы преодолеваем достойно. На самом деле я приятно удивлен, потому что я ожидал, что это будет конкретно паркетная машина, которая вот... На бездорожье будет выдавать просто что-то ужасное. Но все вполне себе отлично. За это нам приходится поплатиться некоторой, знаете, такой валкостью в поворотах. Вот когда мы на трассе перестраиваемся, с в полосу, то машина вот так вот заходит. Ух, ух, как такой корабль. По обзору. На самом деле по обзору к окнам вопроса нет. То есть есть лобаж, все здесь хорошо. Сзади просматривается, есть мини-окошечки еще в районе багажника. То есть круговой обзор у нас замечательный. Вопрос вот к этим лопухам. Может это дело привычки, или кто-то реально косякнул. Но я считаю, что вот оно должно быть смещено немного вперед. Потому что не только неудобно смотреть в само зеркало, но и теряется обзор вот в эту боковым зрением, вот эта вот область. Что может быть чревато аварий? Вот так вот. Что касается самой посадки. сиденья у нас как бы такие тряпочные, дешевенькие, удобные. И к ним практически бы не было вопросов, если бы не излишняя боковая поддержка. Но опять же, тут вопрос либо в том, что я жердяй. Фу, ты же! Либо в том, что все-таки излишне, из боковинки такие. Ну, надо было бы просто сделать сиденье чуть-чуть пошире. Вот буквально с сантиметров 5, и уже бы не было вопроса. Так, после примерно 5 минут езды на машине, у меня создается впечатление, что это кресло, как бы меня хочет куда-то выпихнуть. И недвусмысленно намекает мне на то, что я живдей. Что неприятно. Если сказать пару слов про материал, Руль у нас сделан из такого резинового пластика, который является справедливым для всех э, дешевеньких машин. Но как бы лям 400 это совсем не дешево. С другой стороны, в более хорошей комплектации есть надежда на более хороший руль. Тут у нас идет примерно то же самое, что на руле. Здесь идет пластик. Вот эта вставка меняется, естественно, потому что в более дорогой комплектации здесь идет экранчик. Снова пластик. Здесь маркая штука. Что мне нравится вот здесь. Здесь Нету долбанного стеклянного пластика. Стеклянный в смысле, что он смотрится, как такое стеклышко красивое, который пачкается, который вот закоцывается и смотрит совершенно неудовлетворительно. Здесь матовый хороший пластик, сделано зачетно, очень нравится. В итоге, дорогие друзья, Mazda cx 4 оставляет противоречивые, но приятные впечатления. То есть это не SUV, это не универсал, это не легковушка. Но он может покорять по ребрике, он может отлично себя вести на трассе, если вы не будете излишне крутить в руль лево-вправо. Он может ездить по бездорожью, ну, естественно, по такому условному бездорожью, грубо говоря, чтобы добраться до дачи. И все это он может примерно одинаково на 4 с плюсом. Нужен ли такой автомобиль в России? Черт возьми, да. Почему? Почему у нас нету возможности покупать и ездить на таких машинах? Он действительно хорош, интересен и стоит не так уж, вот, чтобы совсем дорого. И я однозначно считаю, что россияне заслуживают возможность, как минимум возможность, покупать такую машину. А вам я хочу сказать большое спасибо. Пожалуйста. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всего вам хорошего.